<laughs> Hello, channel, Всем привет, ребята, Брэдис с вами И мы уже посмотрели первую часть Турнира, которого мы создали с ребятами Сегодня, Сегодня покажу вам хайлайт. Во второй части смешные моменты, все, что случилось на этом турике. Ну давайте, поехали. Кочки. Ууу, крето продолжает. А, наказание. Бм, эм, Гиш вообще что жесткий тип, да? Джеки у него хороший, но... Ну и хитрый, блин. <кười> <кười> Поймал нормально. Ай, ну каждый раз наказывает, а, перчатки. Молодец. Ну как я, вообще-то, слайдом. Главное, успеть нажать. Так ой, молодец! Забрал Вагина Панч. О -о -о -о, вы это видели, О, коробочка конкретно. Класс. И плохо хорош, ай, не смог. Накопать. Серега, что да. Что -то, что -то, да. Хорошо, срель. Ой, сам в вступил. Ой, Хай блин. Дыма. Так. Да. А, захват. Чуть-чуть остается. Больно. <laughs> вот теперь 2-0. О, хорош. Вот я и об этом говорил назад 2 ой хорош надоело ему ждать d2 Хо -хо, Блин, хорошо так прям начал везде попадает все забрал мочкой ой это был очень близко к бшке Д2 только так залетают. Так, хорош, продолжай. Вау, нормально. 308. Давай, добивай его просто на чипе. <laughs> Нас завоняли, давай. На а, ФБшечка и и away Сработал не вовремя. Ну давай, а там возьми хотя бы один раунд. Мы верим в тебя. Ну давай, бро, давай. Может он ждал ФБ, чтобы нажать? А нет. Спасибо. Я еще красный. Так, вперед, блядь. Эти чего, но я Слайд. О, нормально, отменил. Наказал. Тоже второй слайд. Третий. Хорош. Давай, арм. О! Ой, это не наказал, ладно. Ой, хорош. Почти КБшечка была. Вот это да! О, хорошо. Это я называю Кракен. Жесткое противостояние. Двух братьев. Ой, не наказал. Жаль. законфермил. Ой-ой, блин-блин-блин, пардон, автоматически. Аршан, 1-0, 1-0. Нормально. Пройте секрет, она не автоматически, там надо три раза вперед. У меня блин, привычка очень плохая, я постоянно всех, блин. Всех в лиге, всех козлов. Почти, почти, почти. Ой, нормально, давай, добивай. И уже КБ. уже КБ, офигеть, как быстро ты его копишь? Э, потому что я люблю мешать с слайдом. Плазблок <с> шака бам. Есть, сразу в угол и опять опять уже. Это меня вот наказывает. Очень правильно, кстати. Хорош, Боже. хорош вообще норм. Ах, была бы какая секси-комба. Давай давай Ой, блин, как жестко. О, да. Хорош! Хорош, бля. Два-ноль. Почему это все болеют за меня, но не за бабочку? Он же хороший игрок. Да, да. тебя в шоке просто... Да. Раз... Извини, братан. <цесс> так, еще а один что? раунд. Нет, еще один. Нет, это просто, чтобы он меня не, не, не обижался. <laughs> Подумай сейчас, бля, сейчас, у меня бабочки, еще за тебя да, и еще Френда Шефде. <Шип> он, он меня сейчас убьет. Так. Думаю, вы, блядь, он там у него в голове происходит? Твои сосунки сейчас пластыц, у, у него брутал на я точно говорю. А потом фрэншифт. зачем его положить? Еще один слайд нужен, по-моему. Мог получше сделать, а не хотел у тебя Ой, блин, хорош. А, я Где я он будет наказывать? И он сделает это нормально. Боюсь. Ой, давай. Я... Держись. Давай, давай. А, да, а, да! О, вообще молодец. Круто. Он на мне должен нападать с вашей Ой, что -то он... Прям в воздух Air-to-Air. Хорошо делает тоже. Ой, ой, ой, ой, ой, но не продолжает, к сожалению, бабочку. Да, но ну, это уже. Ай. Когда надо с... с угла убираться. Хорош, да. давай. Убрался с угла. Все нормально, нормально. Да. Ну, а могу показать о, так. Это черни можно? Ах. -э. Нормально, тема. Да, хорош. ФБ И ФБшку надо в конце. Осторожно. без слайды. Ой, блин. Ой, хорош. Бля. Да чтоб тебя, ты вообще красав. Он вышел, ему Конец, сыга. Спасибо за игру. Блин, капец вы ребята даете. братан, ты за бруталку изменил, у меня очень плохая привычка все время, ты там должна быть эту дурную комбинацию. Я против HP играл давно. Да мы все, по-моему, против него играли как-то раз. Хорош, найс. Так, привет такой. Я вам тут не из теста сделал как раздаст ой, старновато оба, ну а он уже хочет раунд играть так, ну ладно, тестовые прошли грамотный Грамотная шаурман о, oh, нифига себе, артсифт зашел. Так, захват. Давай. Хорош. Ой, да, молодец. Давай. Привер отличился. Красава. Нету метра. У обоих. ха Нормально. Давай! Красава! Пример, кстати, только в очень грамотно играть. Очень хорошо. Красава? Один ноль за Примера. Интересно. Красава. Хорош. Ох ты. Да не, это ГГ на тулефер нечего делать кабалом. Ух ты, пропустил. Но все равно поддержим привера. Первый раунд хорошо взял. Ой! -ой, -ой. Офигеть. Ну кстати, нет. не мешает он проверяет просто. Mm. А еще я так понял не в чате, да? Не в аудио чате? Нет, нет. Сейчас нет. Он в муте. Ой, хорош. А -а -а, нет! Да, это Пупкин что ли? Да-да-да, Пупкин. Ой-ой-ой. Так один-один, ребят. Ой, блин, я думал КБ а сейчас да. будет. Ой, блять, вот это КБ. Да. Да Что за ерунда такая? Пробивает вперед 2-2 что-то совсем. Какая-то имба. У меня получается, да. Ух ты. О, давай, давай, давай. Ждал этого. Ух ты. Он успел еще и заблокировать? Да, как каким-то образом, да. По-моему, он, он, он кое-что знает, что мы не знаем. Ой-ой-ой-ой. Mm, да. Тыща комба, тыща комба. Да. Типичненько. Прыжки без причины, на признак хабарчины. Ауч. Опять бруталка. Ой, блять, ну это да. Блин. Так, тоже 2-1, ребят. Да, держи его там. Смотри, как перетыкивается. Что это было? ах блин ай-яй-яй а нет брейк локация в конце так что у нас получается mm, 3-0 что ли нет 3-1 а 3-1 а 3-1 как-то такой еще две бруталки И лысил. Да что тебя? А да, нет! Ой-ой-ой-ой! Давай, давай, беги! Хорош! Не, не сбежал. ха ха Нормально. Ой, да ну еще и споймал. Так, нормально. О е бей. Таймер истек. Ой-ой-ой. Бам. Ух ты. Хорош. Silence. Ой, блин. Нормально. Есть чип, блин. ха ха Один-один. Ох, ладно наказал был по другому чуть-чуть я сам не поверил Один-один был, вроде бы. Покамись. Ой-ой. Ого, -ой -ой. попался. Да, попался конкретно. Это слово. Ой, блин. Блям. Ой, наказал. Хорош. Злой, короткие ручки. О-о-о. Uh -oh. uh -oh. Жесть. А, блин, жаль. Два-один. Есть. А если я проиграю, я вузера попадаю. Ой, да что ты делаешь, блин? Да впадаешь. Блять, извиняюсь, не смог отмену чего-то нажать. Oh. Жестко тут что-то... Аж мне Final тепло run. стало. Запутались. <laughs> Не успел, блин, выпрыгнуть. Есть! Боже, что за напряженный поединок? 2-2? 2-2 Конкретный пот Да я потею, ты крыльц Ты держишься нормально, против кстати, это нормальный скилл Потел, ты ж хорош Ах, я хотел ФБ, блин! Красава КБ на КБ пошли он быстрее оказался. Ну, время кончилось. <laughs>